Тепло, горы, море, пальмы, все зеленое. Вот это самый-самый центр города Сочи. 10 этажей, подписан договор с ательером Азимут. Скажите, красивый комплекс. Тот сегмент, где уже готовый э, бизнес с ремонтом, с мебелью под ключ. Вид просто изумительный. Друзья наши, все, кто нас смотрят, я вас всех безумно рад приветствовать. С вами ваше любимое агентство «Сочи ДВ». Вы на самом топовом канале да, по недвижимости, где можете знать абсолютно всю информацию. На дворе у нас ноябрь. Я прохожу здесь просто, у меня вокруг зелень. Посмотрите, сзади меня какие парни. Все зеленое. Представляете, на улице ноябрь месяц, а я иду в рубашечке, температура у нас плюс 18 градусов, все зеленое. Вот все, что вы наблюдаете сейчас позади меня, это абсолютно так круглый год. У нас не бывает зимы, у нас не бывает снега. Да, бывает, когда-нибудь снежок у нас выпал, но в течение буквально часа-двух он сразу же растаял, потому что это климат такой. Тепло, горы, море, пальмы, все зеленое. Позади меня, посмотрите, улица с пальмами. Это улица Новогинская, это самая главная артерия города Сочи, где максимальный трафик проходной, да, здесь все гуляют, отдыхают. Туристы, проживающие, местные, полуместные, все подряд. То есть, самое главное, сейчас я вам максимально покажу, что ж это у нас за улица. Вот посмотрите, да, какая красотища. Итак, у нас просто круглый год. Что перед нами? Красивые цветочки, люди гуляют, отдыхают. Это у нас буквально в 50 метрах э, находится наш морской порт, да, города Сочи. Все зелено, все красиво, просто. Вот, вот это самый-самый центр города Сочи. Что я вам хочу интересного показать? Если вы всегда думаете, хотите рассмотреть... Даже посмотрите пальмы. Где такое? Покажите хоть в одном городе, где вы такое можете найти, увидеть, чтобы росли пальмы в ноябре, чтобы было все зеленое. Аналогов городу Сочи нет. Ладно, самое главное, что мы сюда приехали. Давайте рассмотрим. Сейчас я вам покажу. Большинство из вас думают, какой же в Сочи самый инвестиционный проект? Хочу проинвестировать, какой надежный продукт, кто будет наш застройщик, локация, цена входа, где у нас вырастет цена за метр квадратный. Все эти моменты немаловажно. Что я вам хочу показать? Вот он. Вот он наш шикарный топовый флагман. Это у нас гостиничный комплекс Москва. Москва сдается в третьем году, конец следующего года. Правда, у нас через пару месяцев заканчивается уже 22-й год. И в конце следующего года полностью сдается. Посмотрите, локация. Вы приобретаете в первую очередь локацию. Это флагман города Сочи. Что у нас здесь? 10 этажей. Подписан договор с ательером Азимут. Азимут это наш российский ательер, который уже вышел на международный уровень. И вверху в продаже есть у нас 4 этажа, где вы можете... Проживать, сдавать. Захотели, подписали договор с Азимутом. Хорошо. Не подписали, полностью оставили в свое собственное управление. Входная группа, лобби-бар. Все суперски красиво, но красотище. Он весь стеклянный, он полностью сейчас на капитальном ремонте. Застройщик зашел сюда, доводит его до ума. Это тот сегмент, куда можно зайти и надежно, грамотно проинвестировать ваши средства. Скажите красивый комплекс, но лучше комплекса в городе Сочи в такой локации нет вообще, вот, скоро он запустит буквально через год, здесь уже начнут отдыхать, отдыхающие выходить и пользоваться максимально всей инфраструктурой. Я предлагаю, давайте сейчас зайдем в отдел продаж, так, мы сейчас вот так вот сделаем, чтобы меня было видно. Друзья, я вам предлагаю, давайте мы зайдем сейчас в отдел продаж Возьмем с собой человека, представителя застройщика с отдела продаж И пусть максимально нам э, расскажут да, за вот этот весь комплекс Какие-то там плюшки, какие-то э, новости Чтобы мы все владели полностью всей информацией и самое главное, если вы хотите проинвестировать и еще заработать Хочу сказать, заработать в два раза в нынешнее время в гостиничном комплексе. А сейчас на рынке а, ниша именно гостиничных комплексов, это та ниша, которая может принести вам пассивный доход на росте цены за метр квадратный. Точно так же вы его будете сдавать, отдадите просто в гостиничное управление и будете получать пассивный доход. Это тот сегмент, где вы приобретаете просто ликвидную недвижимость. Когда до моря у вас здесь буквально 50 метров, когда здесь просто трафик именно из отдыхающих круглосуточно, они все куда-то бегут, ходят, наслаждаются, отдыхают. Когда у нас в Сочи зелено, круглогодично, у нас не бывает зимы, у нас температура, когда по всей России там минус 25, минус 30, а у нас средняя температура плюс 15, плюс 20 градусов. Пойдемте рассмотрим, что же это за комплекс. Это тот сегмент, где вы можете надежно зайти и саккумулировать ваши средства, если вы э, хотите их проинвестировать. Это тот сегмент, где уже готовый э, бизнес с ремонтом, с мебелью под ключ. Захотели, перепродали, выгодно перепродали, потому что самое главное у него локация. Захотели, оставили себе. Давайте рассмотрим его, как же он выглядит изнутри. Итак, друзья, вы только посмотрите, да, какие у нас виды. Вот у нас курортный проспект и пошла улица Новогинская. Это самая главная центральная э, улица, артерия города Сочи. Точно так же у нас есть на обратную сторону номера с выходом с террасы, да. Вот такой вот шикарнейший прямой-прямой вид на город Сочи. Так у нас выглядит город Сочи. Посмотрите, на улице Октябрь месяц. И весь нас наш Сочи зеленый. Есть у нас какие-то оранжевые краски. Это у нас, по-моему, клен. Да, клен, он чуть-чуть меняет э, краску. Ну, по крайней мере, окрас вот шикарный вид. Горы, кавказский хребет. Там у нас Красная Поляна. Виды, конечно, шикарные. Э, вот в обратную сторону, хочу сказать, тоже очень интересно Есть выгодные номера. Что у нас здесь будем видеть за нашим комплексом? Что это за здание? Давайте сейчас максимально просто э, получим всю-всю информацию, что здесь у нас будет возводиться. А здесь у нас коммерческое здание. Оно у нас пятиэтажное. На первом этаже планируется конференц-зал «Трансформер» 1500 квадратных метров. На втором этаже э, будет клиника международного уровня. Сейчас ведутся переговоры. Также дополнительно фитнес, спа, салоны красоты. А в этой части у нас в планах построить паркинг пятиуровневый. А на крыше бассейн. Сейчас пока ведутся еще корректировки в проекте. А в ближайшее время уже будет полностью готов. И мы сможем уже точно увидеть всю реинновацию, которая будет произведена на комплексе. Итак, самое главное, друзья, давайте я вам сейчас покажу эксклюзивный номер. Высота потолков от 4 до 5 метров, 64 квадратных метров, панорамное остекление, безумнейший вид, санузел, что здесь еще будет, санузел раз, наверное душевая, 2 или какая-то, я не знаю там, вот наверное здесь будет душевая, там будет санузел, здесь у нас будет наверное гардеробная, может быть еще что-то огромное, здесь будет этот номер с дизайнерским эксклюзивным ремонтом. 64 квадратных метра, плюс своя собственная терраса. Я вам сейчас покажу террасу, вы просто будете шокированы. Вот так вот будет ограждение раз, ограждение 2. Здесь есть террасы. Это 14 этаж, это безумнейший вид. Давайте рассмотрим, что у нас есть. Я не знаю, как вам камера передает, не передает. Курортный проспект со стороны Адлера. Вот у нас самая центральная, центральная, центральная дорога. Наш, посмотрите, панорамнейший вид. Пиль, морской порт города Сочи. Стоят наши яхты. Вид просто изумительный. Здесь вы можете сдавать, проживать. Вы можете это отдать полностью под управление Азимутом. Можете не подписывать договор с Азимутом. Вышли каждое утро в самый-самый центр города Сочи. И наблюдаете вот эту красоту. Я не могу просто подобрать слов, насколько здесь очень красиво. Терраса будет... Здесь закрываться и там закрываться. То есть своя полностью. Поставили шезлон, поставили ротанговую мебель. Поставили все, что хотите. Панорамное стекление. Виды просто атомно-катастрофически красивые. Все в шаговой доступности. Вот это флагман города Сочи. Вот это та недвижимость. Это тот сегмент, где вы можете зайти, выгодно проинвестировать, а точно также приобрести себе для пассивного дохода и жить в самом сердце города Сочи. Это вот самое-самое-самое сердце. То есть центре центра не придумаешь. Нет такого. Что я вам могу сказать? Просто от этого вида у меня аж кружится голова. Поэтому, если вы хотите все-таки э, быть обладателем этого безумнейшего вида пишите звоните нам дадим вам максимально всю информацию э, отсрочки рассрочки согласуем вам самые лояльные выгодные условия дадим лучшую цену за этот мега мега номер вид просто обалденно безумный лучший вида я в городе Сочи не видел тем более вы приобретаете себе номер в гостиничном комплексе который просто вот самое сердце вот так это был ваш Иван и ваше любимое агентство Сочи ДВ. Самая актуальная недвижимость только у нас на канале. Никогда не пропускайте, подписывайтесь на нас, ставьте лайки, колокольчики, будьте в курсе всех событий.